Смотрим двухэтажный дом в Молдовке. Видеодомофон на входе, парковочное место, ворота на пульте, декоративные растения и территория в плитке. По периметру смонтирована проводка для освещения территории и архитектурная подсветка на входе. Теперь заходим. Помещение свободной планировки с двумя портальными выходами. В дом уже заведен интернет, вода, канализация и электроэнергия. Теперь второй этаж. Помещение свободной планировки с двумя балконами. Отсюда вид на горы и Краснодар. Полянское шоссе, а здесь балкон побольше с теми же видами. За лестницей проем для канализации и вентиляции будущего санузла. Теперь эксплуатируемая кровля, керамогранитная плитка, шикарный вид на Кавказские горы, ограждение из закаленного стекла и почти 100 квадратов на крыше в окружении домов в таком же стиле.